Всем привет, дорогие друзья, с вами блог Channel. Я решил снять вторую серию по посту, потому что все-таки игра очень легендарная и одной серии не хватит. А, в этой серии мы будем подписывать петиции. Прошлой серии начали там получает чего смысл таки? Я... Так я только я выхожу, все нормально. А, Прошлой серии мы получается начали так раз играть. А, а, ну я хотел обзор сделать, но все-таки тут игра затянется на дольше, чем на одну серию. Это все зависит от вашей поддержки. Если вам игра нравится, если нам, мы наберем хотя бы лайков а, 180, тогда будет третья серия. Кстати, мы этого мужика или пацана видели? Я помню на плакате, на билборде каком-то, когда мы шли там. Что собрали газету с собой? Почему бы и нет? Кстати, я уже немножко начал подготавливаться к Новому году, надел шапку нового, ну, новогоднюю, конечно, как же иначе. Потом, ну, уже на следующей неделе буду снимать новогоднее обращение, поздравления, там, обязательно посмотрите. оно будет, так раз где-то, ну, 31 декабря, да. Ну, даже через две недели почти. но ну, нет, ну, через неделю, там, и пару дней, там, еще можно считать. Так, будем, конечно... Давай, ты хочешь подписать? Подпиши быстро. Да, давай. Че такое? Стояй, подписывать быстро. Че ты убегаешь? Блин, хорошо же пока драки нет никакой. Не, ну коп, наверное, не будет подписывать. Он меня, нахер. Меня убьет. Не будешь подписывать? Я тебя сейчас блин, тебя разобьют. Ты ч? А, пошел в жопу. Конечно? В смысле, конечно? соглашайся быстро я сказал. Sure. Давай. Thanks. Сразу надо соглашаться. она подписывала me уже. Me да я знаю, перепутал. Оставим покой. Два Hi раза there. подпишешь, в чем проблема? Какая разница? Быстро. Я не понял. Какой? Сорь, не сори меня. Давай, сразу. Сори, сорь. Мне чуть-чуть, два раза осталось подписать петицию и все. А блин, ну серьезно, в чем проблема? Ох, ну ты умирает. Подписываю. петицию подпиши. пожалуйста, петицию подпиши, ну пожалуйста. Ну, мужик, тебе нормально, да? Да быстро я сказал, какой ссори. Две сотни I'm тысяч. Да пошел ты в жопу. Блин, ну что такое? Ну почему пиццу никто не хочет подписывать? Ну ⁇ -мо ⁇ Быстро подписал, шоколадный, давай. Кто быстро сказал, что тебе его? Давай, так бы сразу. Ну нет, не хочу. потом я подпишу, давай. Быстро подписал. Какой либерал, в смысле, я просто игру создаю? Блин. О, здорово, мужик. Подпис Подпиши, пожалуйста. Не, он вообще вот докурился чего-то. Нормально, в клубе менты одни, серьезно. Ты тоже в клуб идешь? Какие-то странные менты. Блин, а туда идти не хочу, что-то. О, кого-то заболели, ни хрена себе. Парад как не удался, походу, парад у них. Кто-то есть? Мужик, ты тут работаешь? Отпиши петицию и быстро. О, нормально, все. Красиво подписали. Допустим, хорошо петиция и подписана. А теперь куда пойдем? Книжки? Не, я не знаю. Давайте попробуем в принципе. Ну, мы должны этот день пройти. Это сто процентов. Там еще сколько? Гарри там есть вроде какой-то. Потом там есть еще вроде бы самая последняя метка. Это церковь вроде бы. Наверное, ну, наверное, да Что-то мы с церковью, он же говорил, что в прошлой серии надо что-то грехи там и... измолить О, мужик тоже в шапке идет, смотри, новогодний, ничего себе Здарова, мужик а, Ничего себе, как у меня шапка В смысле, ты что, ни хрена себе Вот это да, а что мужики новогодние стали, ни хрена себе Я, ну, я же не скачивал это, новую игру, в смысле Обновления не было же в смысле, сейчас лето, но ну, как бы. Ну ладно. Внезапно, да? Я, я удивился, я же в прошлой серии такого не было, когда я снимал. Вот это да. Так, окей, книжки вроде по пути, Все хорошо, идем. Нифига себе! Реально? Шапка ходит. А как это? Я же ничего не скачивал, никакой эмотор. Что это? А как они в шапке начали ходить? Я не понял. Такого я не ожидал даже. Это очень странно, кстати. Ну окей, ладно. А, так это что? Это разве книжки? Ни, на библиотеку не похоже. Это какой-то музей. Или станция какая-то, метро. Спасите деревья, сжигайте книги? Кто это? школьники там? Вы чё? Вам чё, много? Вам и что, войну и мир сказали прочитать полностью? Или что? Смотрите, реально. Походу да. Я понял. Тебя чикнуть? Обрезание кому сделать? кто-то выпендривается А тебя наплевать, да, что я тут нашу секаторы? Тебя вообще плевать, да, жирный. А что мне делать? Здесь, э -э что мне по заданию надо? Книжки написано Что мне книжку какую-то взять или что? Я вот этого не пойму. Ладно, спрячь, спрячь. Меня черенье посадят. Чего хотите? гад что ты что мне с этим делать я не понимаю серьезно что кретин я ничего не сделал мне уже критиново обозвали а что делать-то реально толпой эту завалить или что ну книжки а что мне с книжки мне книжки надо найти или что я не пойму серьезно что мне надо делать либерирен офис. А мне сюда типа надо то да, ну мужик ты задолбал ща, ща мы все решим дубинка или как мы будем решать а так мы сейчас решим этот вопрос хана нафиг пистолет будет доставать Че, иди отсюда нахрен убегай убегай все нормально тихо я вообще не шумил даже хайдер there. давай мне Ray. книжку а ну я ж говорю просроченная книжка Окей, штраф я по ходу только разоряюсь <I> <laughs> да наверно <смех> может быть да может быть нет а если реально мог бы полчаса ходить на том месте и не знаю что делать Finally, чего Sorry, вы хотите I'm спалить и нет просили же поздоровый мужчин сажем эти книги а меня не надо, меня не сжигайте. В смысле? Что происходит? В прошлый раз бандиты хотели меня убить, а в этот раз э, хотят, хотят меня сжечь, что ли? Ну что, угорайте его. Мужики, не надо, сжигайте, но не меня. А я вам что плохого сделал? Блин. Мне надо валить, наверное, отсюда. Я на всякий случай возьму, конечно. Что у меня кот делает в смысле я че-то том стреляю а я случайно кота подобрал того блин -то... все сгорает а как так так куда мне hit? будет она он мне стрелять Нет. я сваливаю через черный вход бляха что ты не пугаешь блин. Да я по башке и стреляю это говно какое-то не работает вот, черт. Блин, а у меня похудела хп, да? Вообще нету ничего. Какой круто, ты сейчас умрешь А ему круто. Все, гори, Что пою, дай Надо сохраниться, да? Наверно, мне кажется. Вот это очень важно. Всякий случай сохранить даже если она работать не будет мне главное сохранить о мен давай о хорошо да мне так лучше только ты все равно на грани смерти какой террорист ты все делаешь yeah. так это кто-то вообще кто был сейчас стоит как он тут вообще, что он тут делал кто это такой араб что ли какой-то мусульманин что происходит здесь а как мне выбираться-то я не понимаю. Все завалено, нету выхода. Помани. А нет появились. Все горит, ё-моё. Все в огне. Ну а, тупо. Подожди. Окей. О пицца. Пожрем. Блин. Что ты блюешь? Ты сейчас умршь. Блюдно, правильно. В другом месте. <плес> <только>. <плес> да -мо, хватит насухать. <плес> О, нормально, пушечка есть. Подожди. Ну, патронов мало, конечно, но есть. давай мне автомат а куда идти-то опять что завалится да я умру опять капец так, я я, я что-то боюсь дальше идти вообще тут какой-то дебилиз происходит ну его нахрен а тут сохранения нет кстати Не надо ничего, ай, бляха. Ай, кури, кури, мра. я а -а -ай, -ай, ай больно. Горю. Да что за говно? Не тушитель давайте быстрее, я сейчас горю нахрен. А блин, 85 Можно мне тоже еще одну эту курилку? не плевать, что это вредно для здоровья, но. Я хочу жить. Валим отсюда, короче, я не хочу по нему шмалять. Да пошли они нахрен, они меня все здоровье сейчас убавят. Придурки. Все, пошли вы в жопу. Да я вообще не I понимаю, серьезно. Придется стерегаться, а что иначе, как делать? Дог договариваться они не умеют, у них мозгом. -то -то. <звук> да бляха, ну нет, ну я только пришел, чтобы блин Козел. Блин, тут, конечно, на машине лучше ездить. Потому что тут бегать просто. Как в почти. Тупо бегаешь. Тут даже ускорения нету. Ты... Тут просто на клавишу одну нажимаешь и бежишь. Все, тут нет ускорений. Я не знаю почему, но нету. А, библиотека, короче, сгорелся А, и что такое? Как тут само Кактусы опасны надо их срубить нафиг Они меня убивают Реально Надо как на кактусы э, все атаку надо, надо делать а, РВ, а как я что попаду то Через РВС Чипа, ну, А как я туда пройду серьезно? Там же нет никакого прохода Через окно типа или через черный вход Ну блин ну как то странно Если честно туда проходить будет Ну ладно не, ну я же работал там, мне, в принципе, не скажут, что типа, не я, типа, знакомит какой-то. Я же там работал, меня там что-то знают люди. Ну, я хз, если честно, там через подвал, по-моему, только есть ход. О, кстати, это ж... Этот пацан, кстати, в газете был. А, его посадили? А, вон, держит какой-то этот знак. Гарри Сейс. А реально, его посадили, походу. Его... Опасный тип, ну его нахрен. Видишь, коты даже пугаются его. Ну его нахрен. Ой, еще один в шапке пошел. Потому что, Походу только толстые мужики в шапках ходят на Новогодних. А остальные как-то новогодник не касаются, как будто бы. Ни офицеров никого, ни обычных людей. Только почему-то жирдяй ходит в шапках. Я не понимаю. Типа они больше заранее подготовились к Нов а они пока в шортах футболка ходят. Ладно. В принципе. Ты меня не будешь атаковать, нет? О, бензин, кстати, можно подпалить, нахрен все. <с> Я могу вас подпалить, кстати. Parents for the, the same thing. Понятно. Dero! Чего? Какой взять его? Мужик, давай что-то делать с этим. Они меня хотят убить. Вот говно. В жопу мрать. Противник мне, блин, нашелся, на Все, будете валяться тут, блин. В кровище. Я вам помогать не собираюсь. Вообще копов, копов нету, просто они исчезли, походу. Только когда начинаются преступники, самые, все, копы пропадают куда-то. Я не знаю почему. В городе нет преступников почти. но понятно, потому что там копы есть, а здесь нету. Ну, хотя уже здесь есть, там не было. На той локации не было, здесь есть. Но здесь и нету непреступников. Обычные жердя люди ходят. Ну вот так вот. А там почему-то есть. Я не знаю, как это работает. Чего? Подожди, там как бы... Там как бы кто-то сидит с оружием. Это нормально? Подожди, что? А мне, кстати, уже надо было туда вниз пойти. Ага, кстати, да. Я немножко прошел. Ну ладно. Там какой-то мужик с, с автоматом сидит. Он меня, наверное, будет э -э -э, стрелять, мне кажется. Ну его нахрен. Да ч коты пехают? Я не понимаю, ч они пугаются? Пускай ходят себе, я их не трогаю. Так, мне вроде сюда надо. О, Парадайс Мега. Окей, хорошо. А, мел, мел. Ну да. Мыло. Мне сюда надо, да? Это шла на... на... почта, что ли? Нам на почту надо или что? Мыл. написано. Подожди. Да не похоже на то, наверное. Он убийца? Кто? Я? Быстрее идите, они... меня убить хотят. Я убийца. В смысле я-то? Почему я-то? Не сюда, да? О, офицер, вы живой? Что-то накурился, походу, опять. Ясно. Убийца, в смысле? Пошел ты в жопу? Чё? Верочки? Стоп, подожди, в 2003 году? Че за бред? Как... Как такое возможно? В смысле? Верочков не было в 2003 году. Вы че гоните? Это неправда. Какие Верочки нахрен в 2003 году? Что за бред? У меня даже телевизора плазмы нету. Какой Верочки? Вы чё? Вы чем чё, говорите вообще? У меня даже верочков нет. А реально, Стива, смотри. А что происходит? Реально? Та игра даже 2003 -го года, но почему-то уже верочки есть. Это бред, по-моему. Так, что у вас тут за игры, ну-ка? тут э, Чего? Ждут 4. Какой-то вертолет. А, Все и -поли полик. Сука, Страйк. Глобал, блять. Ну, зато постол тут есть, смотри. Я не чувствую Я чувствую не очень хорошо. А чё, нормально всё? Походу, одни и те же игры. Постол 2? А там постол, а этот постол 2. Ясно. Ч как? Ага. А чё это лежит? Там игра лежит какая-то. Очень, походу, заманчивая потому что я могу сейчас вылететь отсюда. Ага. Постол. Редукс. Да чет? В смысле, у нее сердце реально прыгает, я не понял. А че, я накурился, походу, в той хрени еще? Так я час назад ее курил. Почему она так действует на меня? Охренеть, сейчас ей сердце разорвется. Ты че? Смотри, сто тысяч ударов в секунду. Охренеть. Мужик, давай мне отсюда. О планшет, смотри, откуда у тебя планшет? 2007 годовщика, ну, последние телефоны были, по-моему. здорово да? Да, да. 10 долларов. А я умираю. так что, ты будешь не давать? Давай, давай. разы круче. А я игру купил какую то Земля голодна. Земля голодна. Что, что? Я могу протестировать ее Мы верим, это самый ужасный самая ужасная игра посту мне я с тобой не согласен а как я не поиграю на компе на телевизоре что ли допустим а что мне с игрой то делать моя uh, я купил короче игру, что там игра какая это лежала well, а что стоило ожидания я купил игру я выполнил? Нет. Автограф. А мне автограф надо было? Автограф надо, короче, получить. Гарри какого-то. Может быть это внизу? А, Гарри... Калыкмен. А, так мне вообще не обязательно игру было покупать, да, или что? Мне надо было Гарри вообще кого то идти. А нахрена я сюда шел. Зачем я верочки надевал? Что происходит? А вон Гарри, кстати. О, хоть автомат. А что тут у вас дробаш лежит вообще в кустах? Нормально, да? А ну хотя, что тут удивляться? Это ж постл. Тут может быть на каждом кругу автоматы, наркота и все подобное лежать. Тут удивляться этому, в принципе, не нужно. О, Гарри. Это Гарри. Серьезно? Это какой-то мелкий пацан. Вы что, угораете, что ли? Кто это такой? Что за карлик? В смысле? <смех> <смех> Смотри, карлик бешеный. Ты чё? Гарри Бухаха. Откуда у, откуда у этого карлика гранаты? В смысле? Да пошел он в жопу. Кто он такой вообще? Не буду я в очереди стоять? В смысле? Ты чё, угораешь? Кто это за чел? Я не понимаю. Его вообще должны посадить были. Он же, он же с руками вот они стоял. Типа у него... Номер. Почему он вообще здесь автографы раздает? Я не понимаю. Его должны были посадить вообще-то. Теперь понятно, почему у него гранаты есть. Да пошел ты, в смысле? Тебя что за гранаты подарит? Да бляха, я умер. А так много-то? Это что, губка-боб смеялся? Вот держи. Ну допустим. Если you, я увижу, что ты продаешь, его, Я приду heads. к тебе дома и задержу тебя взад. <laughs> я так и сделаю, да. Только тебе я ничего об этом говорить не буду. Конечно, я продам, а ты что думал? Ты думаешь, что будешь сидеть тут и автографы раздавать? Ты, ты кто вообще такой? Школьник какой-то, блин, сидит. Тебя арестовать пришли вот все я тебя арестуют. арестуют каким пончиком тебя хана мужик или пацаны не знаю кто ты такой никогда не пойти побежал смотри карлик побежал тех хана, мужик ты курт пацан ты чё Опа, все Ты теперь все все доходил за да все хана тебе Автограф на eBay так раз продам. Все. Я могу идти, в принципе. У меня даже две. О, у меня две даже книжки его. Или что это? Да, две книжки у меня его есть. Все, я крутой вообще. Все, я пошел, короче. Давайте, прощайте. Так, миссия выполнена, короче. Все, у меня даже две книжки. У меня одна была. Теперь у меня две. Вы там сами разбирайтесь, стреляйтесь, мне плевать. Я пошел, короче. У меня 5 игр есть, я могу на ebay все продать. Я буду миллионером, короче. Гарри... К... Кто? Калыман. Куда Калыман? Кто это такой, я не знаю. Ай, больно, наверное. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Идите в жопу, я хочу просто пойти на следующее задание. Мне надо, было... надо еще одно задание выполнить, и все, я могу свободно быть. Так, карту, карту возьму. Калиман мне этот нахрен не сдался. Не знаю, зачем я его автограф брал. Я даже не знаю, кто это такой вообще. Кто, что это за чел, не понимаю. Ну, взял автограф, значит, м -м, популярный, наверное. Ну, хотя он в розыске. Не знаю, почему его никто еще до этого не посадил. Он в розыске вообще-то был. Так, мужик, давай ты не будешь шмалять по мне. Он уже начал шмалять. Давай я просто пройду куда мне надо и все. Так, мне надо. Трина... Три на три все правильно, мне надо в три идти. А потом уже после триньарда мне надо в церковь пойти. А церковь за вот этими ящиками, да, контейнерами. Нормально, вход такой неплохой. Как будто вход какую-то банду или на мусорку, реально, на свалку. Даже никогда бы не подумал, что это реально какая-то церковь, и тут люди припарковали. А как они машину припарковали? Тут же вообще заехать нельзя. Как вы проехали? Тут контейнеры все развалились. Вы чё? Как такое возможно? Я хз, если честно. Это какой-то барет. Ну, в принципе... Так, это отец стоит. Чё это? Бо. Ой-ой-ой, это было зря, наверное, да? Это было очень зря, я понял. Ой-ой-ой, механа. Что это за хрень? Вы за мной все хотите? Он может, походу, это сделать. Да, я готов. I'm ready. Пока меня надо сваливать отсюда. <laughs> меня, короче, ищут все. Я в шоке просто. Че вы тут стоите? Блях, быстрее давайте. Я вместо этого мужика пойду. Он все равно дебил. Пошел ты в жопу, а? Я тебя сейчас чикну. Пошел в жопу. Иди Новый год праздновать. Ну я не... Я большой грестник. Ну да, я сейчас двух людей пырнул. Yes. Ну ты, короче, не выпендривайся, а то я тебя тоже сейчас пырну. Thanks. Thanks. Чего? Какой труп? Я тебя сейчас как пырну, бляха. Труп. Close я не enough. посмотрю, что ты священник. Все, я все выполнил. Я молодец. Я могу сваливать, да, наверное, теперь? Труп. В смысле священник? Ты что, обордел что ли? Ты точно священник? Мне кажется, ты какой-то бандит. Откуда у священника дробаш? Я не понимаю. Эй, hey, приятель, вылезай <сюр> сюда. Чё происходит? <сюр> Чё? <сюр> Нихрена себе. <Терроризм. сюр> мы захватываем землю <изделие сюр> во имя Аллаха. <сюр> Тоже -то приготовить неверный. неверные. это я верный, я девушки своей не изменяю. <сюр> неверный. Пересмотреть библийский заповед. теперь шмалять, да, всех? Вы закутанные халаты-язычники. А ты будешь верование переменять или нет? Дед мне плевать, ты вообще бандит просто. Дебилка. Мне, походу, сейчас все равно будет хана. Сейчас, эти мусульмане как навалится. о Я, кстати, одного видел где-то еще в начале. Мы видели вроде бы в начале, да? Когда еще церковь, не церковь, а библиотеку полили. Когда они походу еще там остались. Они там походу начались еще. Ой, сори, я не хотел. Сори, сори, я не хотел серьезно, я перепутал. Пошел в жопу тогда. Священник, я не хотел, он мне но я извинился, ну. На аптечку я возьму все равно. Все, а я убил is, всех, yeah. я молодец. Все, я могу сваливать отсюда. Я сваливаю, все, вы тут дальше свечитесь. Н ⁇ Бляха! Там кто-то кого-то подорвал уже. Только что. Блин, что происходит? Ай, больно! Ай, убивает мрази. Или мусульманские. А ⁇ -мо ⁇ священники где, я не понимаю. Да, да, Да ⁇ он не взяли, меня подорвали вместе с собой Тебя тоже руку оторвала, ты чё? Ай, больно, то что происходит? А высовываться тоже нельзя. Уф, получается. Да ну что за дебилизм? Ну что за бред? Ну как его вообще расценил? пополам Ну как это так-то? Ну что не в жопу. Пускай копы разбираются с ними. Почему я должен? Я обычный гражданин, и я не обязан вообще это делать. А чего вы меня хотите убить? Я не понимаю. Ну как тут выжить, я не понимаю. Ну как? Это да не максимальный уровень сложности. Я, с... я поставил обычный уровень сложности. Э, какой? Нормал э, э, или медиум. Почему меня хотят убить? Так, за одну секунду, почему меня убивают? Пошёл ты в жопу. Я пойду за, за аптечкой. Фух, то, что же происходит? А как их убить-то, я не понимаю. Они бессмертные. Конечно, они ноги сейчас застрелят тебе быстрее. Офигеть. Да попади ты, ну. Ну там самое опасное, это с базуками. Kai». Че я всех убил, что ли? Да вы не обманывайте. Там кто-то остался. Их там миллионы. Сто процентов кто-то остался. А нет, смотри, сгорели все. Они, походу, от своих же пулей... Э то есть, от твоих э мол, От коктейля Молотова сами все загорели. Они дебилы просто тупые. Не, реально, все загорели. Покурить можно что-то взять. Они покурить оставили. Ну, хотя бы что-то. По Базука, кстати. он все умирали. Священник вышел, а поздно, когда все уже померли да? Ну конечно, спасибо за помощь. А, вышел так, тоже пособирать с них вещи. Ну смотри, самый хитрый этот священник. Я за него все делай, давай. Они же сами хотели первые пойти. А почему тут ни одного священника нету? Они все свалили походу, нахрен. А они, а смотри, есть. Вы чё подружились что ли, здорово Шит. Вы чё подружились что ли? Вы чё? Смотри, не ходят священниками. Вместе с этими э, мусульманами, а, вы чё? А я тут борюсь с ними, блин, умираю по 20 раз. А вы тут уже, тут, блин, ходите, блин. Руку друг другу жмёте. Вы чё, дебилы, что ли? Вы что творите? Реально, он тут они просто ходит рядом. У него даже оружия не было сейчас. Что происходит? А да ну вас нафиг. Я пошел, короче, домой. Все, ну вас нафиг все я заканчиваю серию я и так уже снимал на 40 минут почти фух я устал вообще реально я еще и переигрывал это все по несколько раз потому что у меня с первого раза ни хрена не получается просто меня убивают убивают убивают с базуки ты получил автограф гарри калмана я думала получить на эвейт за него целое состояние точно целое состояние скажи а разве такие штуки не становятся более ценными когда человек помрет да что? Ничего, я могу поработать на твоем компьютере. А ничего что он помер, этот Гарри, Вэтсмен. -э -э, я его убил, все, его нету, он уже все. Я его просто нахрен голову разорвал. Просто голова там валяется возле него. Нет этого Гарри больше. Его хотели посадить, но я ему упростил. Хм, раз уж все равно было поблизости, надо бы поздравить старика. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. Ах, день выбор... выборов. Система может и порочна, но я все равно пойду. Это мой дом. Я mm рождественская, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. елка, опять тащит э, эту пожарскую штуку в свой дом. Пожароопасная штука? Что она пожарная? Так, и где это? Ох, oh. я думаю, мне нужно принимать это дело. Я думаю, тоже, потому что Новый год уже скоро. Так раз на... если мы наберем, опять же, повторяюсь. А, это не надо мне типа. Да, мне нет смысла это все читать, это неинтересно. Опять же, повторяюсь, если мы наберем 180 лайков, то будет продолжение. И третья серия будет как раз. Мы, возможно, этот пролог пройдем. Кстати, а то. Собаки, но не понял, как ты выжил? Ты же помер, вроде бы, в прошлой серии. Я помню, да. Возродился, короче. Собака у меня воз... возрождается. Окей, ладно. В принципе, будем заканчивать, наверное. На елку и будем старика навещать в следующей серии. Опять же, да, если повысить будет. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Вступайте в дискорд сервер. Покупайте способную подписку, чтобы получить больше возможностей и бонусов. И меня поддержать и дать мне мотивацию, чтобы я снимал видео чаще. Катя Все ссылки есть в описании под видео. И в закрепленном комментарии можете глянуть, поддержать, э зайти. И увидимся в следующих сериях. Всем удачи и всем пока-пока.